У Гарика закружилась голова. К горлу подступил ком. Он плоховато переносил искусственную гравитацию пассажирских кораблей, хотя летать ему приходилось достаточно часто. Такая уж работа. Что тут поделаешь? Шлюзование проходило медленно. Народ ругался и сбился друг на друга, но Гарик старался не обращать на все это внимания.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 После пятилетнего молчания решил рассказать о причинах своего внезапного ухода из науки. И не нибудь а именно Гарику. Гарику, который, конечно, уже имел определенный вес в журналистских кругах, но не являлся самым знаковым человеком в своей профессии. Все это было удивительно и одновременно очень волнующе. Загадка Силандьева.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 Но какой? Силантьев жил на самой окраине новой Москвы, так что добираться туда Гарику пришлось на Ховер Трейне, станция которого, к счастью, располагалась сразу же около космодрома. Голова все еще немного кружилась, но уже от слишком свежего воздуха и искусственной атмосферы планеты. Гарик-то на земле на природу выезжать не любил, а тут было еще хуже.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 он похож определенно не был. Добрый день! Вижу, что вы не стали откладывать свой визит. Это похвально и удачно. Для вас, конечно же. Потому что прилетели вы позже. Я бы мог уже и передумать. Ну что вы? Как можно? Силантьев уселся в кресло напротив журналиста. И сложил сцепленные замком руки себе на колени.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 но тогда я был позитивно настроен, а наша миссия все одно завершилась намного раньше запланированных сроков. И именно поэтому я принял решение ответить на призыв, ведь почему бы и нет. И знаете, я до сих пор проклинаю себя за ту минуту слабости, хотя возможно именно она поможет спасти всех нашей системы не могли определить ни принадлежность неизвестного корабля, не даже его тип. Это было уже более чем странно, но мы закрыли на то глаза, потому что дрейфующее судно, возможно, даже операционная система вышла из строя, и многие данные были утеряны. Тем более, что сам корабль был прекрасно виден на наших мониторах, и он действительно был необычным. Грубые черты, неправильная форма, весьма далекая от современных стандартов обтекаемости. Было в нем все-таки что-то знакомое, но я никак не мог уловить, что именно. Какая-то устаревшая модель. Да, возможно так оно и было. На корпусе корабля виднелись отчетливые вмятины, но ничего критического мы не обнаружили. На наши попытки связаться.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 Так что чувствовал я себя, конечно, не в своей тарелке, но в целом было нормально. На всякий случай я приказал своей команде не снимать дыхательных масок. Кто знает, что может содержаться в атмосфере судна, дрейфующем в космосе годами. Света в шлюзовом коридоре не было вообще. Если бы не сияние наших ручных терминалов, мы бы не видели даже друг друга.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 немного отличающиеся от наших обычные человеческие лица приветствую, вы как раз вовремя этот человек, назвавшийся капитаном Холландом рассказал нам, что у них обнаружилась какая-то проблема с двигателями и что они бы не отказались от помощи потому что их механики не смогли найти решение проблемы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 Которая, черт на это откуда появилась. Когда мои люди расселись на ближайших диванах, я решил поинтересоваться, какие цели занесли странный корабль к поясу астероидов. Капитан Холдун ответил не сразу, а когда начал говорить его лицо, быстро передернулось совсем неестественно. О, ничего особенного, небольшая исследовательская миссия.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 цвета, она стекала по металлу и собиралась в лужице на полу, и в тот момент я услышал крик, человеческий, отчаянный, но безумно далекий, я ускорил шаг, светил фонарем перед собой, огибал лужи ужасной красной слизи и старался определить то направление, из которого слышался крик, он приближался. Не знаю точно, сколько я бродил по коридорам страшного судна. Сомневаюсь, что долго, но тогда... Тогда мне подумалось, что я уже не смогу выбраться из этого места. Наконец-то я нашел источник крика. Открыл дверь и вошел в небольшое помещение. В медицинский отсек. Здесь было так же темно, как и везде. Я осторожно водил лучом фонаря.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 Он был полностью раздет, а его живот и грудная клетка вскрыты, как книга. Я видел его неистово бьющееся сердце, пульсирующие желудок и легкие, и кровь повсюду, а еще слизь. К телу Васильева вели в прозрачные трубки, по которым вязко текла она, малиновая жижа. Холм стоял рядом и улыбался. В его руке блестел плазменный резак. «Что-то случилось?» Спросил он и дернул лицом. «Я побежал. Вы, наверное, скажете, что я поступил подло и трусливо, но вас там не было. Я мчался без разбору. Каким чудом меня вынесло обратно на главную палубу, не знаю. Ориентироваться в одинаковых темных коридорах было сложно».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 На подносе Гарик увидел кружки с дымящимся чаем и свежей булочки, только есть ему не хотелось. Женщина оставила это на столике и удалилась. Тишину нарушала, только тик старых часов с кукушкой. «Ну зачем вы мне это все рассказали?» – решился Гарик. «Какое это имеет дело к вашим исследованиям?» «А что ты слышал о v 404 И?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 Он смутно припоминал ту печальную историю, которая случилась задолго до его рождения. Насколько я помню, та экспедиция провалилась. Исследовательская группа погибла во время исследований. Почти. Экспедиция на самом деле провалилась. Но группа не погибла. Она исчезла. Корабль навсегда сгинул в утробе этой дыры. Больше мы на такие исследования не решались.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 Привело к тому, что мы впустили в нашу галактику нечто пугающее. Нечто, чьих целей мы до сих пор не знаем. Поэтому я ушел. Свернул все и ушел. Я больше не хочу знать, что там по ту сторону. Я больше не хочу знать вообще ничего. Гарик поежился. Ему было страшно. Откуда-то веяло холодом.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 Да чего же это иронично Погибнуть от рук Вестников богов